Сука, чуть не упал. Блядь. Ну а ты смотри, как сам парень, мне без разницы. <социт> с... Понял, короче, вот этот стойка мешает между двумя окнами кусок mm -hmm. дерева. Он сука прям за ней у меня сидит. А да да-то ты с Максом там, да? Да. <социт> и Лова. Да Тихова, да. Ч ты говоришь? чуть-чуть углупые поменять можно Да, что? Тихо, заткнитесь. угол обзора поменяй просто. Тихо! А что такое? А, это типа тебе сказал этот какого -то. там? Это тебе Санчи говорит, да? Этот трачок? Это крыса? Ну пусть переходит в электро, я ж только рад был. Понимаешь? Он лежит, что ли? А, Юард, это ты, да? О, понятно. Это Чувак, валите его нахуй. Это ну, мудак. Ну, ты меня ни разу не сливал, как бы. Ты, я, я не знаю, я. И... Я тебе, я тебе говорю, твой дом, твой дом просматривают. <звук> Лично меня ты не убивал. Ни ты, не твой друг. Пускай сиди сюда за чушь. Я? Ты? Так, мне надо столь, мне надо бесполезно. А, а лежишь-то ты как хорошо, а? Он лежит? Да. Блять, я сейчас я попробую это... на вот эту.. Отлично лежишь. Блядь, хоть бы мне сейчас Фигни. вот. Блять, а мне ебьещи там пропали или нет, как думаете? Уже, я думаю, да. Я... Но то нет, трупа. Он что-то говорит, я понять не могу. Каким образом? Сейчас его, сейчас его, короче, дружок придет. А, вон кипарь по холму спускается за трупом. За моим? К трупу? К трупу? К тому, кого, того которого ты убил. Ну, Окей. на холме возле дерева. Вижу. Отлично. На, нахуй. Хорош. Ну что, ты мне про этого рачка говорил? А не я, тебе говорю, ты, я тебе говорю, ты мне про этого рачка говорил. Рот свой закрой, выходи из дома. Я тебе еще раз говорю, если не хочу свой лут потерять, выходи из дома. Камыш там далеко я, я, он я сидит. Тебе... Да тихо говорю, он в доме лежит. Я тебе еще раз говорю, выходи. И уходи, просто вот разбежимся, пока я добрый. Если ствол оставит. Можешь просто ствол оставить, можешь просто ствол оставить и вали. Я тебе говорю, скидывай в доме ствол, выходи и убегай. Кто там кипарик на подбеге? Не, не хочешь, да? Зачем мне тебя сливать? Если надо будет, я тебя солью. Я, я подбегаю уже к этому коллектору. Блин, не, я, я просто так не Я тебе говорю, мне надо тихо, отойти на место. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я тебе говорю, если хочешь остаться живым, скинь, чтобы я видел, что ты скинул оружие, я отхожу от дома. И если я увижу, что ты идешь без оружия, все, можешь уходить. Решай сам. Веришь, что я тебя не убью? Но у меня просто есть хоть какая-то человечность. Я тебе говорю, просто если ты встанешь, тебе сразу же тебя сразу убеззавали. Я тебе говорю, мне без разницы. Нас играет сейчас несколько человек. Мы не будем тебя рашить, мы а ничего пятеро. не будем делать. М -м, скажи, нас сейчас пятеро нахуй. Нас сейчас пять человек играет, понимаешь? Мне просто без разницы, я тебя убью с любой стороны. Мне просто по барабану, понимаешь? И вот эти вот гарантии мне просто до жопы. Я Пойти ещё раз говорю, скидывай оружие и уходи. Ты мне нахерой надо? Мы убили твоего дружка, который наскидывал, который, который зашёл к нам в клан. Скажи, выходи а? из нашего дома и всё, удачи. Выходи из дома и удачи. Только без оружия. Скажи, это наш дом, типа. Тихо, ко мне кипарь подошел. Хорош. Тебе еще раз под... Тебе еще раз повторить? И ты все-таки не хочешь оставаться живым? Блин, этот труп уже скоро исчез. Просто, просто я отбежал. Ты хочешь, чтобы я отбежал, да? Смотри. Смотри, просто вот, вот чисто вот, поверь мне, вот ты сейчас скидываешь оружие, никто тебя не трогает. Я подхожу к главному входу, ты выходишь, и мы разбегаемся. Ты просто уходишь, и я тебя не убиваю. Если ты нас убьешь, будем говорить по-другому, скажи. Если я тебя убью. Если я тебя убью. Не, если ты меня убьешь. Не, подожди, тихо. Если я тебя вдруг убью, придешь обратно, заберешь свой лут. Мне без разницы, или я тебе свой отдам. Я тебе сейчас просто говорю, пока я добрый. Потому что умрешь и так и так, понимаешь? Ты в любом случае умрешь. Просто скинь оружие и все. Я уже около того вот. места. Я у меня знаешь? скидываешь. Я тебе говорю, хочешь верь, хочешь не верь, верь, нас играют сейчас пять человек. Скоро зайдет еще двое. Мне без разницы, мы будем со всех сторон. И друг твой тебе ничем не поможет, понимаешь? Просто вот то, что у тебя сейчас в руках, ты скидываешь и выходишь из дома. У нас, кстати, есть пятеро. Тихо, тихо. Я тебе говорю, выбрасываешь оружие и уходишь. Да чего вы с ним мозги ебьте? Взял ты его и убил, и все. Ну что решил? В этом вещи выбросили мои хотя бы. Да тихо, ты вас, дыха, тихо. вас на горе два штриха на где? горе где где? Вот там, где меня убили тупо стоят просто залутанные. стоят залутанные. да залутанные может я их сейчас убью они тупо стоят не двигаются парень ну думаю быстрее а значит так значит да да стой, я может я появлюсь и отвлеку его. К нему ну, но хоро ну хорошо. Если что, я тебя предупреждал. Считай, ты уже остался без своего лута. Он, короче, сказал то, что типа, либо бля, я сейчас ухожу, либо... Бля, жопа. Подожди, что? что он говорит? Ты смотришь, ты смотришь больницу, слышишь? Мы смотрим в вдвоем. Больницу смотрите, Влад, короче, спустись, подойди сейчас к этому одному. Спустись, ну. короче, стань к этому дробу, как я, и смотри его в текстуры, он со мной разговаривает. Как Тебе он? жопа, парень. Все, вот к этому, буду. где я сейчас стоял, в котором он сидит, а я пойду, короче, нашего вручать. Перезаряжается. Это он, это он. Подожди, подожди, он что-то говорил. Что, что ты говоришь? Чё ты говорил? Машина. Машина. Едет. АКМ на АКМ. Да. Бал. И что мне с этого? Подминский джип. Может это админа? А где он? Поехал дальше, поехал то ли остановился, то ли нет, не знаю. я у Зачем мне заходить к тебе, когда ты лежишь за углом? Здесь два штриха идут к вам, короче. С какой стороны? вот ты возле меня. Да. Э, по дороге этой крашеной. А ну ничего не говорите с ним, пообщаюсь. Стань, Влад, короче, слышишь, отстанет стань вот так вот, как я из той полявы. Говори этому Максу, что Они он в вашу делают? сторону идут, короче. По дороге идут? Кто это рядом со мной? Поднялись вверх, короче, идут на горку. Идут на горку к вам. На маленькую или не на снайпере. не сказали, говорили, что давайте я СРК отключусь, а то их не слышу. Да не, я в не отключайся. Да, Блять, потому что я их не слышу, понимаешь? Блядь сюда встань. Дай я звук сделаю. Текстуры. Вот так вот. Он наверху, прям он Синь, Лежит набирай, слышишь, Юра? Да, лежит. Четвертый, да ты ждут вам на горе там, короче. По горке прямо идут. Они уже на самом верху. Да. На снайперской. Снайперка и АКМ. Мосинка и АКМ. Кажется, Мосинка не заряженная. Тихо, тихо. Я на горке, я на горке тоже бегу. У меня рюкзак. Тихо, зеленый. Блядь. А то этих турки не могу чекать. Так, все, Влад, теперь ты тихо. Юра, где? Мы убили того штриха? Нет, он еще в доме. Блядь. Говори, где эти два Чего ты говори? Где-то где пропали, блядь. Не мои вещи лутали, суки? Или не мои? Что-то да? я их не вижу, ищи их Ищу он лежа текстуры смотрит вниз просто головы головой смотришь и все Юра где они чтобы они меня не убили? Сейчас я смотрю на этой горке что прям на дом выходят на горе этот стою и черный вот я или зеленый? я? дом а красный ну красный там зеленый прям здесь все... против напротив эта горка где а, о, на, на холмике я их вижу на это холм. я это я это я на холме бегаю Ага, вниз спускайся, забери лут. Возле дерева кто? Я наверху. А, лут уже исчез. А где лут здесь? Уже исчез. Иди вниз ко мне, вот видишь, я за красным зданием. Да тебя вижу. сейчас увидит. Иди ко мне, это я тебя лут... какая-то. Мост ты хабыла, блядь. Залутанный. Да Не вот это черт в здании лежит. А где ж крик-то Это он валяется там, да? Нет. Около нет, двери. Нет, нет, нет, нет, нет, это кепка плохо. А где? Он? Санчи, этот. Один вот прям в доме сидит, один на втором этаже. Смотрит. Выход. Лежит тот. Лежит. А где тот штрих залутанный, что ты говорил, Макс? Уже исчез, ты долго бежал. аля Короче, а это черт Что ты говоришь, Жан? По хорошему, не, не да? да. Да это не тебе, вот он говорит. Ч-ч? он залотанный пиздец да куда не будем а ты чего не на км слышишь км мне давай я зарашу я Мне, мне кем это мой епта дай а блять дай ему км так вот тут валяется на ч ⁇ тут пич одес мосина выбивай тихо лад тебе, я... я тебе скажу да. короче где он ладно нет стой стой стой стой стой стой Юра, всё, мама, Влад, мама, Влад, мама, Влад, забегай, мама. короче, и ты, Юра, потом, ну, так, чуть, чуть за ним, короче. Не так ч, мне убивать его, да? Все. Да, забегай, самый первый, еще погнали. Самый первый забегай, ладно. Давай быстрее, потому что я присел, меня могут снять. Специально, если что там хочешь. Заходи, он там. Заходи, заходи, он встанет, увидим. Стой, стой, Юра, стой, не торопись, чтобы он тебя не снял. Да я стою, стою. Текстуры смотрю. Давай, дядь. Лежит там же. Он тут же за углом лежит, он ждет. Жторный, а? Не движется, да? Не движется, он чисто лежит. Выходи, слышь, бросай оружие нахуй, выходи, блядь, ты что тупой, а? А когда он лежит, он не может подожди, подожди, подожди. не смотреть. Да, Ладно, бля, бля это, поднимайся чуть по лестнице. Потихоньку. Давай, давай. Он не может не смотреть, когда.. Все, не это... его, как бы... Вот он, да. Он сразу здесь. Сразу Что справа. Оооо. А ч ты не стрелял? Я попал, же. М -м. Да, я же прям на него попал. Я одно видео снял. Пиздец. Ну, пацаны, не знаю. Че. Но он не не двигается, я не знаю, не вижу. в Окнах его нету. Бля, а мне стрёмно здесь сидеть, слышь. Сиди, смотри. Окей. Да, блять, меня могут снять, будь откуда, понимаешь? Да сейчас все пусть Он кровоточит. Ну, Кровот я что? Я что Он сейчас упадет? Он даже тебя смотрит. О, ходи. Он кров... Кровочит, кровоточит, лха, блядь. Блядь, я Ч ты передумал, да? Ну да, да, что, парик, да, передумал? Чибилку, чилку. Били его, пацаны. Да, ну все по О, я, я, я через стену убил его. Через стену убил, нахуй. Я тупо пострелом стену взял. А ч, передумал его? Три и твой другой, твой, два, и типил. Просто конь, конь, отвечает. Я скидываю с него все. Э -э, подожди, дай мне эту горку. Да забирай ты все, тут тебе патронов, блин. О, да мне все это нужно. Кстати. Да, вот такая птица. Вот ну вот суть. патроны забирай.